Дженнелл представляет 1983 год Донна! Я иду! Донна! Джон! Джонни! Хорошо, все хорошо Просто поднимись Я не могу! Времени мало. Я не смогу. Можешь, просто не думай. Ну же, Джонни, поднимайся. Мне не пошевелиться. Ты молодец. Просто встань, ты сможешь. Вот так. Теперь сосредоточься на траве. Давай, Джонни, прыгай. Джонни! Джонни! Нет, Джонни! Дана! Выли кислоту себе на голову. Сейчас, Господи. Или желание. Наши дни. Серьезно, куда мы едем? Мы едем на север. Это ежегодная хэллоуинская ярмарка Картера. Называй как хочешь. Так что это будет сюрприз. А, ладно. Надеюсь, будет лучше прошлогоднего лабиринта страха. Надеюсь, в этом году Люк обойдется без перелома. Но то видео набрало миллион просмотров. Да, но он пропустил плей-офф. Да. Но как же орал Люк? О, oh, так ты любишь, когда кричат. Yeah. Так, я сейчас выпрыгну из движущейся машины. Либо бросайте свои прелюдии. Заридуешь. А почему ты не позвала... Как там его? Если ты сходишься и расходишься с парнем, а друзья даже не помнят его имени, значит, скорее всего, отношения не клеятся. Он хороший, Мэт. Ну да. И что именно твои друзья обо мне знают? Ну, я говорила, что ты невероятно в постели. Люк! Застранец. Но это же правда. Говнюк. Ты правда хороша в постели? Или что, я должен врать своим друзьям? Ненавижу тебя. Они знают, как тебя зовут, и что ты немного скромная. Что тебе нравятся, бейсболисты? Не все. А, ну да, не все бейсболисты. Нет. Еще они знают про твой алкоголизм. Да, но ты мне не нравишься. Вообще. Они знают, что как-то раз ты просидел за мной после игры. Один раз. Забудь. Ну, это же правда. Ладно, они мои друзья, и ты им понравишься. Хорошо. О, Эдисон. Мяу. Чего ты ждал? Когда речь о вечеринке на Хауин, я слышу слово костюм. Окошки хорошо слышат. Да, камере. Нравится, котята. Ты-то шпионка. Привет, я Колд. Шпионка? Так Люк рассказал. Еще и вегетарианка, может, он забыл сказать. Я не веган, у меня полный пакет мяса. Я люблю мясо. И что? Миледи, вот так. Привет. Привет. Я Мэдди. Привет. Эй, Картер, можно вопрос, зачем ты притащил нас в бабушкин дом в таком гетто? Тот же вопрос задает мне твоя мама, когда мы приходим сюда для личной встречи. Кто хочет войти? Пойдем, осмотритесь. Но... Слушай, док, у меня щелкает запястье. Думаешь, раз я учусь на врача, а то буду помогать? Если ты некрасивая девушка, а то я пас. Эй, как парень парня. Смени руку. Смени руку. Но... Скажите, здесь же здорово. Да уж. Но счастливого Хэллоуина. Хэллоуина! Это вам передает маньяк убийца через дорогу. Куда ты нас привел? Картер, ты звал нас на ночь, и ему ждали чего-то менее. Печального? Унылого? Трагичного. Сила подружек. Да, я-то надеялся, что эту силу вы потеряете во втором классе. Или в третьем, в четвертом, или в пятом. Чувак, серьезно, что мы здесь делаем? Ну, ладно. Хорошо. Вы слышали про сайт .ком? Нет. Милый, может, все-таки в отель? Да ладно. Будет весело. Мы побудем здесь. Поищем призраков, духов. Плевать. Это идеальное занятие перед Хэллоуином. Это же настоящий отель страха. Нет. Вообще нет. Ладно, представьте, в этом доме, в 1983, в этом в самом доме семь подростков играли. В правду или желание. Черт, как же не повезло жить в 80-х. Да, Холд. Им не повезло потому что все, кроме одной, умерли жуткой, мучительной смертью. В этом доме? Да. Вот и я об этом. Вы не чувствуете? Ночью этот дом наполняют привидения. Хозяева съехали. Соседи начали умирать. У этого места есть сила. Да ладно. Надеюсь, настоящая. Ладно, ладно. А что стало с тем, кто выжил? Одну очко Алекс за внимательность. С тех пор ее не видели. Но по слухам, если ее увидеть, то ее лицо будет преследовать вас вечно. Дура. Чувак, переходи к интересной части. Ладно. Готовы? Мы раз и навсегда узнаем, происходит ли здесь что-то ночью. Да, я боялась, что ты так скажешь. Милый, ты точно хочешь остаться? Это всего одна ночь. В доме сайта «Отстойная точка ужасы». Переживем. Yeah. Уверен? Right. Ладно, разбираем вещи и начинаем. Подростки застывают перед камерами. Или когда весь день делают селфи. Так ты серьезно? Будешь снимать целый вечер? Да Картер, да, Картер один из основателей. Единственный. Он основал киноклуб, или как ты себе это называешь? Не будем о том, что он делает, когда остается один. Подруги, мыслями я всегда с вами. Какая листь. Читай между строк. А мне кажется, здесь круто. Я взяла тебе пиво. Спасибо. Не за что. Боже, он уже умер. Ох, какой мерзкий. А это не против закона веганов? Тараканы же тоже люди. Они не люди, а злобные создания. И могут меня съесть. Заманчиво. Все, от насекомых избавились. Что теперь? Теперь, внимание. Сыграем в игру. Правда или желание? Это странно. Как ты это сделал, Картер? Офикс. Я хочу провести санс. Выйти на связь с другим миром. А то сторонним. Тогда Эдди скажи спасибо, я взяла доску. Засунула ее себе в штаны. Боже мой, а потом поговорим, какой милый мальчик Тайлер. И заплетем друг другу в косички. Ладно, ладно, ладно, но подумайте... Как будет круто сыграть в эту же игру в этом же доме. Здесь же был ад. Ты про то, как все умерли? Я в деле. Но только ничего, связанного с сексом. Я тоже. Фу. Держим себя в руках, парни. Ладно, без секса. Обещаем. А еще ничего незаконного. Аренда на мое имя. Ладно. У меня карточки, и я взял ручки. Так что пишите желание и правду, я перемешаю. Ладно. Давай сюда. Спасибо, да, мы вперед. А я чувствую азарт. Расслабься, милый. Парни, серьезно? Мы же это проходили. Поцелуйся с Мэдди. Кто же мог? С ума сойти. Я бы на твоем месте выполнил. Будет интересно. Ну же, она ведь твоя подружка. Это как поцеловать сестру. Нет, это совсем не то. Здесь по-другому. Целуй, целуй, целуй. Мэдди, давай. давай. О, да. Да, я точно забеременел от этого зрелища. Хорошо, я буду следующей. Посмотрим, кого еще вы хотите, чтобы я поцеловала. Ну? Я не играю. Это против правил. Брось, прочитай. Ну, давай. Я не буду отвечать, и хватит меня трогать. Эй, отдай обратно. Хватит. Перестаньте. Ты спала с Тайлером? У меня не было сексуальности. Заткнись, Холт. Черт. Я I не спала с Тайлером. Ложь. Неловко. Я больше не могу. Я совершила ошибку. Когда ты уехала к семье, мы с Тайлером напились, и... Переспали. Но это ничего не значило. Это ничто. Алекс, ты моя лучшая подруга. Прости меня. Алекс. Алекс. Тот, кто это написал, труба. Картер, какой же ты урод! И... Охренеть! Кто пьет? Ты, ты, ты. Значит, все. Прошу, дай мне объяснить. Расскажешь подробности? Нет, Тайлер, не надо. Алекс, ну выслушай меня, пожалуйста. Отвали от меня. Кому ты рассказал? Я не говорил ни слова. Я хочу знать, кто это сделал. Да, и никто из нас не знал. Прикоснись к горячей плите. Серьезно? Да, это уже слишком чувак. Я не писал такого. У тебя две минуты. Это не мой почерк. И они будут Я не буду это делать. И хватит меня уже снимать. Какого хрена? И исполни желание, или оно исполнится само. Чувак, вырасти наконец. Помогите! Помогите! Тайлер! Что случилось? Принеси мне аптечку из машины. Что такое? Боже, что случилось? Что ты сделал? Это не я. О чем ты? Это не я. Перевяжи. через сбоку. Да, вот так. Это все ты устроила. Он прав. Это ты хотел набрать просмотров. Отвали, новенькая. Ты не знаешь меня. И Тайлера тоже. Может, ты тоже с ним спала? Картер, завязывай. Я это не выдумываю. Так, я, конечно, пил, но я не такой пляный. Три раунда. Сорок восемь часов или вы умрете? Умрете? Что Съешь обгорелую плотт Тайлера. Четыре? Четыре минуты? Сукен, ты сын. Ты любишь свои дурацкие розыгрыши, но они нас достали. Сколько повторять я этого не делал. Я просто снял дом. Все. Я хотел повеселиться, выпить и все. Дом с призраками круто. Если что-то попадет в кадр, еще лучше. Но я не писал то, что на этой карте. Я не делал никаких ловушек. Господи. Я бы никому не причинил вред. О, правда? То, что было год назад, было случайностью. Мы уходим. Бери вещи. Ребята! Что это было? Мы в ловушке. Как? Давайте обойдем Скорее. Попробуйте разбить окна. Боже. Ты цела? Нет. нет. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Нет. Что? Господи. Боже, скорее к двери. Надо исполнить. Желание. Заткнитесь. Сэр! Что? Наверное, надо исполнить желание. Что? Нет. У меня было две минуты, и я этого не сделал. Слушайте, я знаю, что это глупо, но вроде бы ты прав. Наверное, ты должна сделать то, что было в карте, Джесс. Пошел ты, он прав. я не буду это делать. Сделайте что-нибудь. Боже, ребята, мы просто теряем время. У нее было 4 минуты, а в карточке Тая было написано 2. И он, он пострадал, потому что... Я не исполнил желание, оно исполнилось само. Джесси, это должна. Осталось пару минут. Давай, надо что-то делать. Проверьте телефоны. Просто проверьте. У меня нет сигнала. У меня тоже не работает. <соспит> Сети нет, все без толку. Джесси, давай. Нет, не могу. Деви, мы не выберемся. Пусти. Нет, нет, нет. нет. Джесс, посмотри на меня. Смотри. Hey, hey, hey, мы не знаем, в чем, hey, hey, hey, в чем дело, но мы должны совсем разобраться. А значит, ты должна сделать это прямо сейчас. Я знаю, это безумие, но мы должны сделать это. Давай, я с тобой. Давай. Хорошо, ладно, одна минута. Могу, не... Твою мать! Ребята, время на исходе. до конца О, нет я не могу не могу давай ты должна ну же давай Скорее. Хорошо. Или желание исполнится само. Что за? Все, я это сделала. Здесь должен быть выход. Я проверю наверху. Черт. Скорей, скорее, скорей, скорей. Наверху ничего. Закончите раунд. У нас три раунда. Нет, Алекс. Так переспись с мы пойдем домой. Несправедливо. Несправедливо? Думаю, все ясно. Если исполним желание, то выживем, а иначе... Так, кто еще не был? Ты, Холд. Люк, еди. Я не могу. Я не буду. Никто не хочет. Is... Это же глупо. Sorry, и что вы предлагаете? Ну же. Давай ты, поросенок Бэй. Хватит, Люк. Так, заткнитесь. Я сделаю, сделаю. Довольный? It. Я It's это fun. сделаю. Схвати yeah. провода. What? Что это значит? Провода? Одна минута. Картер, возьми одеяло. Чего? Неси одеяло. Холд, hey, эй, hey. hey. hey. hey. слушай внимательно. Hey. Okay. Хорошо, успокойся. <гиб> Я не буду врать, It's gonna It's gonna тебе будет больно. You И ты не сможешь их in in отпустить. Картер, ты держи дело И беги как можно быстрее к Холту. Почему я? Картер, заткнись. Просто делай. Холт, когда он добежит, хватай провода. Картер тебя повалит, и ты упадешь на пол. Если сработает... Если? Должно. Что должно? Что будет? Ты выживешь. Но всего лишь если. Это лучший вариант. Только если. Так будет лучше. Картер, тебе лучше бежать быстро. Очень быстро. Хорошо. Хорошо, что мой друг Картер чемпион штата. Он вообще-то не спортсмен? Я знаю, просто хочу добавить позитива. Холт, ты готов? Да, на все сто. Хорошо, Картер, готовься. Стой, стой, сними часы, сними их. Она права, снимай весь металл. Может загореться. Ладно, держи. Тут тоже металл. Тут металл. Ладно. Так, Картер, пошел. Давай. Он в порядке? Что с ним? Он жив, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. господи, <пс Berkeley> все хорошо, все хорошо. <пыл <xem> <пылес> Возьми я так не могу. Больше не могу. <пылес> все хорошо. <пылес> Охренеть, с ума сойти. Эй, эй, эй. Это безумие. Нет, нет, нет. Эй, я съела человеческую кожу. Успокойся, ты не помогаешь. Тебе легко говорить. Тебе достался единственный вопрос. Тебе повезло. Пол-то ударила током. А с меня хватит. Так, все, завязывайте. Ясно? Призраки, духи, монстры, мне блевать. Меня достала эта глупая игра. Внимательнее, надо исполнить желание и... Разбей себе колено. Или желание исполнится само? Две минуты. У нас две минуты. Люк, две минуты. Ну уж нет, нет, нет, нет, нет. Риджа мои стипендии, ребята. Скоро приедут скауты. Это же мой шанс. Я не могу распасить тебе колени. А мертвым ты уже не сможешь играть. Ну хорошо, тогда переждем. Посмотрим, что будет. Люк! Милый. Ты должен... Ладно, хорошо, хорошо, сделай это Крепись, Лёг Что, что мне делать? Бей его, ты сможешь, скорее okay, Все, готово Я все сделала нет, Время нет. выходит. Мы уже все сделали. Пошло все к черту. Я не буду ломать себе колени. Что ты делаешь? Ты в порядке? Извини. Прости. Все хорошо? Прости меня, прости. Я больше не могу. Эдисон, успокойся. Эдисон. Не говори мне успокоиться и расслабиться. Не прости, я больше не могу. Хватит. Наркоманка? Нет! Ложь. Эдди, ты под кайфом? Я не наркоманка. Скажи правду. Я ничего не должна. Эдисон, послушай. Картер, замолчи! Я не наркоманка! Я попала в аварию, не помнишь? Мне дали обезболивающий, но по рецепту. Почему я должна это объяснять? Вопрос не в этом. Верьте или нет, мне насрать. Будете слушать голос в телефоне какую-то дверь? Знаете, с меня хватит вашей команды. Соврешь, умрешь. Стой, стой, стой, Эдди. Эдисон, подожди. Эдди, стой. Стой. Не уходи, послушай. Эдди, ты не можешь уйти. Эдисон, стой. Веселитесь и удачи вам, сучки. Зайди обратно. Эдди, стой. Эдди, стой. О, Боже! Боже! Я говорил вам уже не один раз. Было семь человек. Давайте снова, с самого начала. Ты снял дом, позвал друзей. И начали происходить какие-то странные вещи, верно? Что там было, призрак? Вы думаете, мы врем, Но что-то не сходится. Вы принимали наркотики? Для вас это не странно? Сказали, я в порядке. Почему Картер так долго? Картер так долго, потому что пытается объяснить. Пытается объяснить необъяснимое. Куча полицейских, которые пока меня слушают, мечтают о пончиках. А что насчет Тайлера и Холта? Не говоря уже о том, что Эди мертва. Как они могут не слушать? Они оформят это как несчастный случай. Все это для них несчастный случай? Да, это логично. Подумайте. Неудачная игра в правду или желание. Такое бывает. Но правда или желание со злыми духами? Да ладно. Кто в это поверит? Так это все? Они ничего не сделают? Они говорят, что мы на пилисии. Это правда. И что-то пошло не так. Для них это просто вечеринка глупых пьяных студентов. Их крошечным мозгам проще так, чем поверить в необъяснимое зло. А что с видео? Ты показал? Видео? Да. Насчет него. Смотрите. Что? класс просто здорово жаль что они не смогли увидеть запись да это да, точно, точно. Хватит, ладно? Я не виноват, что твоя дурацкая камера ничего не сняла. Думаешь, мне не плевать? Пошел ты. Ну все, хватит, хватит уже. Мы так все устали, нам всем плохо. Давайте двигаться дальше. Да, Мэнди, очень смело. Идти дальше. Скажите это, Эдисон. Что? Ладно, зря я так сказала. Прости, я очень устала. Я не знаю, что говорить. Возвращайтесь домой и ложитесь спать. Надо сказать родителям Эдди. Да? И кому? Я могу позвонить ее сестре. Я знал ее родителей. Ну, то есть знаю. Отстой. Мы не вернемся в тот дом. Да, хорошо. Хорошо. Алекс, я с тобой, Картер. Ты проснулась? Я все думаю, как нам повезло, да, что мы не поверить не могу. Эдисон, она хороший человек, по-настоящему хороший человек. Да, Мэнди. Она была хорошей. Было поздно. Мы оба были такие пьяные. Не надо, стой. Это просто бред. Слушай, ты имеешь полное право злиться на меня, но... Да, имею. Мне очень жаль. Я сожалею так сильно, что тебе не представить. И Я не знаю, сколько раз мне придется просить прощения, но я правда раскаиваюсь. Я просто хочу, чтобы все было как раньше. Раньше? Да, конечно. Просто повернем часы, и все снова будет хорошо. Мы снова будем лучшими подругами. И Эдисон будет живаев. Прости меня, пожалуйста. Да, это мы уже проходили. Я совершила ошибку. Что выберешь? Никогда не видеть свою семью или жить с ними до конца своей жизни? Жить с ними до конца жизни, потому что у нас охрененно большой дом. Тогда что выберешь? Эдди, как давно ты в меня влюблен? Еще ничего не кончилось? Мы выиграли. У тебя одна минута. Нет. Нет. Помогите! Помогите! Нет. Ты справишься помогите помогите прошу помогите помогите о не бойся картер время вышло помогите помогите Помогите! Пожалуйста, помогите! Нет, нет. Бежим. О, Господи. Мэдди, давай. Картер. Картер. Картер! Пусти нас, Картер! Картер! Боже, Картер! Картер! Картер! О, Боже! Как раз нужно повторять этим копам одно и то же. Пока до них не дойдет. Они говорят самоубийство. Он повесился. Не, это была случайность. Эй, нет, нет. Он не повесился. Это не случайность, его убили. Эй, Алекс. Алекс, не надо. Серьезно? Не надо? Двое наших друзей мертвы. Когда этот кошмар закончится? Алекс. Или с Люком, или Джесси. Они знают про Картера? Да, они знают. Я им позвонил, они прячутся в комнате. Я тут читаю про этот дом, все истории, что рассказывал Картер. Правда. Погибшие, выжившие. Так немного, но это все Правда. Нам надо идти в полицию. Да. Послушайте это. Полиция не обнаружила никаких следов злого умысла в смерти шести местных ребят. Все расценивается как несчастный случай или самоубийство. Но следователь, высказавшийся анонимно, заявил, что произошедшее может быть фактом о смерти. Единственное выжившее отвергло это, отказавшись от дальнейших пояснений. Факт о смерти? Но со смертью они угадали. Но, блин, какой несчастный случай. Ладно, хорошо, что дальше? Что нам делать? Нам всем хана? Может, нет. Ты куда? Мы идем поговорить с женщиной, которая выжила 30 лет назад. Кто она такая? Вот сейчас выясним. Как ее зовут? Дона Бун. Ты уверена, что она живет тут? бун может ее я нет дома дона она здесь я уверена дона бун мы были в доме шрон мы играли в игру и теперь наши друзья умирают пожалуйста помогите нам придумаем что-нибудь другое у нас нет времени ну уже Име у вас нет. И ничего больше не придумать. Входите. Пожалуйста, присаживайтесь. началось как рождественская игра. Ее называли «Вопросы и приказы». Она из 1712 года. Если кто-то не отвечал на вопрос или врал, им приходилось заплатить за это. Выплатить действием, так сказать. А как это относится к нам? Господи, как вы похожи на моих друзей. Это была всего лишь невинная игра. Вот. Но к концу все стало серьезно. Это тот дом, правда? О, если бы это был он, я своими руками бы сожгла его. Нет, это просто дом, в котором играли мы. Знаете, это создание, эта тьма не относится ни к одному конкретному месту. Со злом так не бывает. Так что это? Боже, оно. Оно сильное. Это демон, который питается вашими страхами, болью, секретами. Он использует игру, чтобы забирать души своих жертв. И выставляет это как несчастный случай или самоубийство. Значит, вы знаете? Да. Видела в новостях. Даже для поторонних это трагедия. Но для тех, кто играет, это убийство. Да. Мы пытались говорить с полицией, но... Да, я тоже. Это привело меня в лечебницу на 10 лет. Боюсь, вы тут сами за себя. Мы можем уехать? Нет. Правила устроены не так. Вы начали играть. Вы открыли дверь. Оно выбрало вас. Если бы я знала, почему, то мои друзья были бы живы. Но они потеряны. Так что теперь что нам делать? Три раунда. 48 часов. Доиграйте да в игру. Вы можете победить. У меня получилось. Как? Пожалуйста, скажите, как. Вы должны помогать друг другу изо всех сил. Вы должны быть умными. Вы должны разделять желания. Что это значит? Ну, например, одним из моих было сделать четыре глубоких пореза. Я знала, что истеку кровью, если сделаю это так. Что я сделала один порез, и каждый из друзей по одному, и я смогла уйти. Раненая, но живая. Желание было выполнено. Звучит безумно. Подумайте, мы уже так делали. И, Холд, Картер помог тебе с проводами. Это правда. А что случилось с вами? В смысле, что случилось с вашим лицом? Почему вы не разделили желание? Никого, кроме меня, не осталось. Это был третий раунд. Мое последнее желание. Мы только на втором раунде. Да, после него все будет намного хуже. Вам нужно вернуться в дом. Там все началось, там должно и кончиться. Просто не забывайте. Вы сможете перехитрить игру. В порядке. Пойду прямой душ. Телефон, если захочешь поговорить. Ограбь а бензозаправку. Что? Что такое? О, боже. Надо уходить. Прямо сейчас. Это желание. Подожди. У меня нет выбора. Идем. Стой, стой, подожди. Прошу, не надо, прошу. Слушай, главное, не выходи из машины. Оставайся здесь. Если что-то случится сразу уезжай хорошо я сейчас подойду я хочу чтобы вы дали мне денег Любую сумму. Без разницы. Нет времени объяснять. Просто, пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Послушайте. Я не буду вас стрелять. Обещаю, но мне нужно, чтобы вы дали мне денег. Хорошо? Хорошо. Быстрее, давайте, сейчас же. Сейчас. Быстрее, ну уже. Послушайте. Пожалуйста, вы не понимаете. Я не могу с вами спорить. У меня нет на это времени. Я выстрелю. Просто дайте мне денег. Сколько угодно, доллар, без разницы. Прошу вас. Алекс! Алекс! Да Нет, ничего не в порядке. Люк мертв. Люк мертв. Люк мертв. Это случилось в общежитии. Джесси. Оно загадалось, чтобы он ограбил заправку. В него выстрелили. Слушай, мы выяснили, что нам делать. Нам надо вернуться обратно в дом. Что? Нет, нет, я не вернусь в тот жуткий дом. Я не вернусь. Поверь мне, мы должны доиграть в игру, или мы все умрем. Я не понимаю, почему? Просто будь там и... Джесси, Джесси! Алло? Черт, черт. Также все будет хорошо, иди сюда. Мы совсем справимся, слышишь? Я знаю, как покончить с этим. что теперь следующий раз не спрашивай играйте в игру сейчас или никогда Выпей жидкость. Какую жидкость? Две минуты. Вон. Это яд. Знаешь, какой тип? Нет. Отлично, что делаем? Как сказала Дона, разделим его. Написано «выпить», но не написано только ему. Ты уверена? Я не знаю. Я не хочу этого делать, правда, не хочу. Срочные новости, ребята, Джесси не хочет этого делать. Знаешь, Холт, не обязательно всегда без козлом. Хватит, ребят, не надо. Мы исполним желание, сделаем это вместе, мы выживем. А если оно убьет нас? Именно. Что ты делаешь? Все получится. Выпьем колу, и фосфорная кислота защитит желудок. Потом нас тошнит, и яд выйдет. Первый урок в мединституте. Это у нас единственный доктор, поэтому я верю тебе. Так, давай. Готовы? Да. Теряем время. О, боже. Так, хорошо. Насчет счет три пьем колу. Надо пить до конца. Тогда это дерьмо выйдет быстрее. Готовы? Раз, два, три. Теперь разбираем стаканы. Так. Давайте. На счет три пьем и сразу выводим. Хорошо? Раз, два, три. Еще два зуба. Она тут. Сюда. О, черт, нет. Вы мне поможете, да? Да. Мы вместе. Написано «два зуба». Два. Отлично, начинается. Выберем. Что, нет? Будем скидываться или... Заткнись, Холд. У вас четверо. Решайте. Нет, это нечестно. Мы договорились делить, помните? Так и Делите. Делите. Меня вообще не должно было быть тут. Я должна была быть с Люком в любом другом месте, а не быть втянутой в это дерьмо. Ладно, уходи. What? Чего? Ты издеваешься? Это... Хватит. Я выполню это желание, хорошо? Нет. Я сделаю. Я буду вырывать, если вы не против. Ты у нас, док. Так. Хорошо. Хорошо. Так, давай. Верхней коренной, так. ладно? Гравитация поможет, и будет незаметно. Готовы? Нет. Все хорошо, хорошо, все кончилось, кончилось. Все кончилось, все, все, все хорошо. Все хорошо. Холд, давай. О, да ладно. Так. Так, я аккуратно, слышишь? Я ведь не обижаюсь, что в седьмом классе ты не дал мне потанцевать с Бекки Джи. Она твоя. Хорошо. Захватишь, повернешь и быстро выдернешь. Ясно? Ладно. Захватить, повернуть, выдернуть. Захватить, повернуть и... Боже! Захватить, повернуть, тащу, тащу! Прости, прости, друг! Холд! Холд! Прости меня! Давай сам, сам! Вытащи этот чертов зуб сам! Давай! Хорошо, хорошо, я сам! О, боже, боже! О, господи! Три выстрела, две минуты, одна пуля. Русская рулетка. В этот раз оно перехитрило нас. Стой, стой, стой, дай мне. Сейчас, перехитрила. Тут не сказано, что сначала нельзя найти пуля. Попробуй. Хорошо. Ну, давай. Да, мне, Давай. Уйди. тебя переедет машина снова начинается опять началось и мне надо кое-что вам сказать два года назад я был кое в чем замешан я сбил человека и уехал я психанул и свалил с места происшествия. Я испугался, что родители рассердятся и заберут меня из колледжа. И того парня парализовало, и я... Хорошо, тебе досталось, правда? Нет, не досталось. Так зачем рассказываешь? Потому что кто-то должен переехать менять через две минуты. Эй, Алекс. Алекс, пожалуйста, приди в себя, слышишь? Приди в себя. Давай, надо идти. Идем, он быстрее, бери ключи. Быстрее, на улицу, вперед. Мы переедем тебе через ногу. Хорошо, ладно, давайте, скорее, скорее. Давай. Давай, быстрее. Быстрее, быстрее. Не заводится, не заводится. Ну же. Пробуй еще. Быстрее, давайте, давайте. Не заводится. Заводи. О, боже. Не заводится, не получается. Открой капот. Да. Открыла. Открыла. Свечи залила! Алекс! Нужна машина Тайлера, а то Холт умрет. Что делать? Пробую еще. Хорошо, хорошо. Давай. Она не едет. Это не я! Это не я. Время кончилось. Я не знаю, что делать. Нет, что ты делаешь? Хватит! Это не я, я не могу остановить! Останови машину! Останови ее! Что ты делаешь? Заканчиваю это. Алекс, стой! Мы знаем, о чем говорила Дона. Холд переехал человека. Вы с Тайлером изменили. Картер любил подсматривать, а Эдди была зависимой. Люк был помешан на спорте и победах. Всю свою жизнь он посвятил игре. Я не понимаю, что? Оно наказывает нас за наши секреты, слабости, грехи. Но почему нас? Почему? Что мы сделали? В чем мы виноваты? Дона сказала, мы открыли дверь. Оно... Может, оно узнала, что мы слабые. Легкая добыча. Может, мы заслужили это? Может. Я не понимаю. У меня нет никаких, никаких слабостей, страхов или что там. У нас у всех есть. Кто-то просто лучше их скрывает. Да. И что теперь? Какие у тебя? Джесси! Oh, my God. Ляжи себе к трубе. Трубе? Какой трубе? Откройте дверь! Мы пытаемся. Ты видишь трубу? Найди трубу. Джесси! Хорошо! О боже! Жуки. Давай глубокие вздохи, слышишь? О, нет! Я не могу! Ты должна, или ты умрешь. Так... Время вышло, Джесси, нет. Джесси. Джесси. уходим третий раунд это мой телефон не думаю что смогу закончить и и еще одно. Одно желание для каждой. Слышишь? Да. Хорошо. Поделите семь живых частей тела за семь минут. Так, так, так. Думай, думай. Думай. Так, стой тут. Я знаю, знаю. Будь тут, ладно? То, что я сделала с Тайлером. Не надо, Мэдди, не надо. Нет, слушай, ты моя лучшая подруга, а я все испортила. Это сейчас не важно. У нас 7 минут и 7 живых частей тела. Начни с ресниц, да? Вырви ресничку. Давай. Хорошо. А тогда я, я вырву волос. Все получится, получится. Так, дальше. Нужен твой ноготь, хорошо? Так. Да. Будь сильный, терпи. Ой. Да. Стой. Ой. Давай, стой, тащи. Стой. Так, дыши. Насчет три, ладно? Раз, два, три. <маза> Черт, все нормально? <маза> да. Прости <маза> меня, прости, прости, прости. Так. Теперь ты. Кожа, кожа. Нет, нет. Мэдди, смотри на меня. Нет. Мы должны. Все нормально. Сделай это. Все нормально. Сделай это. Сделай. Давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. Получилось. Думаем, думаем. Что дальше? Что дальше? Целые живые части. Черт. Кожа. Должна была быть вся моя кожа. О, Господи, это было зря. Что теперь? Что нам делать? Мочка. Нет, стой. Черт. В лед, они смогут потом пришить. Что пришить? Мой мизинец. Нет, отрежь мой. Нет, давай. Как резать? Нет, я не могу. Возьми ножницы. Так, так, так, ладно. Хорошо, держись, держись. Готова? Ладно, раз, два. Режь, давай, давай, давай. Не могу, мизинец. Спокойно, спокойно. На счет три. Раз, два. Давай, давай, я готова. Три. Прости. Боже, прости меня. Алекс. Мне так. О, Мэдди! Алекс! Алекс, ты как? Прости меня. Еще одну. Еще одну. Что делать? Нет. Нет. Нет. Я не могу. Ты должна... Я не могу так с тобой. Алекс, давай. Давай. Давай. Больше ничего не осталось. Я не могу. Давай, отрежь быстрее. Пожалуйста, не спорь со мной. Давай. Ладно, ладно. Что ты делаешь? Так, так, так. Okay. Вот так, так. Вот. Мы справимся. Я люблю тебя. Давай, режь быстрее, у нас нет времени. Давай. Давай. Так, ладно, ты готова? Мэдди, смотри на меня. Смотри. Готова? Не отключайся, ладно? Пожалуйста, пожалуйста, еще пару минут. Еще недолго. Я ненавижу этот дом. ее нет нет нет нет я не убью ее ты ее не получишь нет нет нет нет алекс тебе придется нет нет нет, нет. желание, или оно исполнится само. Ты не спасешь меня. Спасу, не говори, так ты же не знаешь. Ты не знаешь. Я знаю. Кто-то остается в живых. Ты будешь жить. Алекс, прошу тебя. Ради меня. Алекс. It's not <laughs>